Друзья, всем привет! Как слышно меня? Поставьте плюсы в чат, если меня слышно. Ставьте плюсы в чат, если классно провели выходные, если была хорошая погода. Отлично! И ставьте кучу плюсов, кучу плюсов, кто сегодня покупал фунт. Я думаю, нормально было. Насчет погоды, Горыныч, какая, какая погода была у тебя? У нас было на выходных плюс 30, солнце, жара, было классно, О, плюс 10-12, а напишите, кто откуда, напишите в чат, кто вообще откуда. Урал, Москва, Тель-Авив, вот так у нас даже за граница тоже с нами, Санкт-Петербург, Харьков, Ростов, круто, Селеноград, Ставрополь, Беларусь, Астана, интернациональный у нас вебинар, все любят послушать Дениса по понедельникам вечером, вот даже есть один человек из Днепра, зовут его Денис Ковач. Итак. В общем, меня зовут Владислав. Привет вам от всей компании Order Flow Trader. Trading. Прошу прощения. Сегодня у нас очередной вебинар Дениса Ковыча. Он расскажет нам, что же произошло на прошлой неделе и что произойдет на предстоящей неделе. Надеемся, расскажет нам о своих сделках. Хотелось бы, чтобы у него их было много прибыльных чтобы у вас тоже было много прибыльных трейдов, вы зарабатывали деньги и были счастливы. У меня для вас небольшой дисклеймер. Компания Order Flow Trading предупреждает, проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Поэтому перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями, знаниями и опытом для торговли на бирже. А, звук должен быть. Все писали, все плюсовали. А, сейчас отпишусь в чате. Вдруг у кого-то. Вдруг у кого-то нет еще звука. У кого нет звука, перезайдите. Вообще, ну, все должно быть в порядке, поэтому, если у кого какие-то проблемы случаются с трансляцией, со связью, просто перезаходите, потому что в принципе никаких технических проблем быть не должно. Итак, чтобы у нас чтобы вы не пропустили ни предыдущие, ни запланированные вебинары, подписывайтесь. Подписывайтесь к Денису Ковачу на канал, подписывайтесь к нам на канал на YouTube. Я сейчас сброшу ссылки, если я их сейчас быстро найду. Злой Excel от меня их скрыл. Ага, вот они. Значит, кидаю вам все данные, скайп Дениса, для тех, кто первый раз у нас и еще не знает. Денис Ковач трейдер с 9-летним стажем, торгует Позиционно использует таймфреймы H1, H4, имеет большой опыт, использует различные техники анализа, совмещает их и вытряхивает деньги из толстосумов и забирает их себе. Поэтому, я думаю, всем будет интересно, кто первый раз у нас на вебинаре будет. Так, бросаю в чат контакты Дениса. Есть его канал, сайт его, почта и скайп. Если вдруг появятся к нему вопросы, можете добавляться. А если вдруг появятся вопросы к нам, компании Order Flow Trading, тогда можете писать. Можете писать в Facebook, можете писать в Instagram, можете на YouTube писать комментарии. Кстати, выйдет буквально завтра интересное видео, короткий мануальчик по, по стоп-лимит-ордерам. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, вам будут приходить уведомления. Ну и собственно ждем Дениса, всем хорошего вебинара. И да, точно запись, если что, запись будет там же. Запись будет на канале, в группе у нас на Фейсбуке. Ну и у Дениса, я думаю, также будет запись. Все, я отключаюсь. Всем, всем приятного вебинара. Если будут какие-то проблемы, пишите в чате. Постараемся оперативно их, их решить. Спасибо за вступительное слово. Приветствую всех. Сейчас я как раз делаю показ рабочего стола. Может, практически все настроено. Одну секундочку. Так. Угу. Сейчас пробуем делать показ рабочего стола. Все, порядок. Трансляция пошла. Ну что ж, мне должно быть уже видно и слышно. Если это так, то обычно ставим в чат плюсики и начинаем. Угу, отлично. О, сегодня будет а, интересный вебинар. А, мы посмотрим как раз предыдущий анализ, который делали на прошлом вебе, и как он у нас отработался. Всем еще раз добрый вечер. Для начала представлюсь. Меня зовут Ковач Денис. Я управляющий трейдер с 9-летним опытом торговли. И в рамках нашего сегодняшнего вебинара мы с вами проведем комплексный анализ основных валютных фьючерсов. Также просмотрим обязательно индекс доллара, нефть, золото. И дополнительно еще также посмотрим на индекс S&P 500. Вот. А потом уже в конце вебинара покажу вам тоже достаточно интересную сделку. Я ее буквально вчера опубликовал. Сделка называется «Из далеко забытого прошлого». Линейк, который был давно еще поставлен по инструменту, который я практически вообще не торгую, бельбейзер это просматриваю. Вот. И, собственно, чем эта история вся закончилась. Вот сегодня интересно этот момент покажу и я посмотрю даже как как входили так хорошо ну что ж раз со звуком у нас все хорошо с видео тоже сейчас я выведу на второй экран, что постоянно видеть что вы мне пишете. все замечательно одна только просьба вопросы пишите пожалуйста по делу чтобы по мелочам я тоже не отвлекался вот, и, естественно, ни один вопрос не останется без ответов. Все полностью вам расскажу и покажу. Отдельная благодарность администратору. Он уже опубликовал ключевые ссылочки на торговый канал, на Skype, насколько я видел, там чуть-чуть вот выше вот можете видеть в чате. Вот, я всегда открыт к общению, поэтому если у вас останутся вопросы по анализу после... Вебинары, то смело можете писать мне в Skype, и я уже подробно вам а, все расскажу и покажу. Ну что ж, вступление закончилось, а теперь начнем работать. Итак, первый у нас с вами анализ по евро. Я специально оставил полностью тот прогноз, который мы с вами делали еще на предыдущем вебинаре. Вот вы можете его увидеть. Это у нас было... Получается, какое у нас число было в предыдущем понедельник? 29 число, замечательно. Значит, 29 у нас, вот он, 29. -е. Я показывал, что э, либо от э, ближайшей локальной небольшой зонки, э, протер... зонки вращения, э, может быть, вход, э, либо же чуть более глубокое движение получим. И э, здесь также е, э, было после... После импульса первый момент остановки и промежуточной коррекции. На такие моменты я обращаю отдельное внимание, потому что по моему опыту очень часто происходят такие ситуации, что именно после импульса, это характерная такая черта для проведения импульса, что после импульсного движения с пробоем какого-либо значимого уровня у нас моменты, когда импульс потихонечку начинает затухать, очень часто цена при коррекции именно к окончанию микрокоррекции в момент э, затухания движения цены очень хорошая выполняет роль поддержки либо сопротивления. Вот. И соответственно, здесь была как раз именно подобная ситуация. чуть-чуть ниже его целился, приблизительно в район 1.11.0. Э, сейчас скажу. А 1.11 ровно. Вот, то есть приблизительно будет вот сюда, чтобы э, дошла цена, и уже затем вверх. Да, ну, чуть-чуть буквально получился недоход. Вот, но полностью сам прогноз отработал от и до. Плюс внутреннее было сделано перепозиционирование. Здесь дополнительный вход как раз у нас осуществлялся еще на уровне 1.11.75. Вот, это уже чисто был локальный дополнительный бай. Вот, сейчас лично я, честно вам скажу, покупать крайне уже не рекомендую. Почему? Потому что в сегодняшней... Точнее, даже нет, не сегодняшней, пятничная когда в пятницу была попытка проталкивания цены сквозь два уровня вверх, вот раз, и вот комплекс на второй уровень, локальный два, то, вот. соответственно, появился крупный вертикальный объем, который выделяется на фоне всех предыдущих. Но результат, то есть в виде четкого пробоя цены вверх здесь уже не получился, то есть его здесь уже не было. Вот. И, соответственно, такие моменты я всегда анализирую с точки зрения, что это была возможно, кульминация. Это может быть первичная кульминация, то есть просто остановка движений, затем уже добои. Вот. Но в любом случае, пока что я ни в buy, ни в сел здесь стараюсь не входить, вот. а, соответственно, жду более консервативных условий. То есть что такое для меня консервативные условия? Это либо добой уже приблизительно в район 1.1360 по ключам, вот, здесь уже находится уровень ценового выброса, то есть чуть-чуть выше основных уровней, которые были сформированы ранее, и плюс ко всему еще и граница профиля. Вот, поэтому, соответственно, сейчас, вот на, данный, на данный момент, такой переломный наступил момент по евро. То есть, если сейчас текущих сформируют зону продаж и дадут. Импульс вниз, вот, тогда можно будет э, на откате входить от уровня 1,12,40 ровно. Это в том случае, если дадут импульс вниз. Если же нет, то э, будет происходить добой цены вверх. Я сейчас этот момент как раз и покажу, сейчас. То есть, либо вот так добивают э, цену вверх, вот так вот мы его покажем. Вот. И соответственно, затем уже. Полностью обваливают вниз как раз к уровню предыдущего и достаточно крупного накопления. Подобные вещи всегда притягивают цену как магнит и очень хорошо выполняют роль как поддержки, так и сопротивления. Вот. Если же здесь получится всего лишь небольшая вот такая вот такая коррекция, то есть это второй вариант, альтернативный вариант развития событий, и приблизительно еще, скажем, вот такое движение вниз, затем самое разумное. Войти после окончания коррекции, появится вот такой уровень, вот он, и затем уже сопровождать продажи. Вот. Я сейчас читаю чат, ребят, можно, пожалуйста, если у кого-то нет звука, не нужно об этом кричать на весь чат, поддержка, удаляйте, пожалуйста, сообщение, потому что я сейчас просто начну банить, мне уже немножко надоело читать, что звук, звук, звук. Нету звука, ну все, значит, можете выходить и не морочить голову. У кого есть звук, тогда уже просто сидим и слушаем, потому что вы очень мешаете своими сообщениями. Я просил сообщения по делу, а не по звуку. Надеюсь, меня услышали. Далее. В принципе, здесь у нас сейчас посмотрим, набрали ли достаточное количество силы вверху для того, чтобы цену уже полноценно смогли развернуть вниз. Это посмотреть достаточно просто. То есть пока что у нас преобладает еще восходящая тенденция, поэтому основной вариант развития событий все-таки а, направлен вверх. Поэтому здесь я говорю, что будьте очень осторожны. Условия для консервативного а, входа на продажу у вас уже показаны. Поэтому либо один, либо второй вариант а, развития событий, и затем уже а, принимаем решение о входе. Скажите, ребят, а вам условия для продажи понятны? То есть момент, что может быть добой, чтобы вы сейчас не спешили этого делать. А если будет именно после небольшой микрокоррекции а, добой вниз, вот, то соответственно уже можно будет входить на продажу. Угу. Значение уровня сверху я взял 1.13.60. Это верхний диапазон объемной площадки, либо объемной зоны. 1.13.60. Угу. Отличненько. Вот. Поэтому здесь самое главное, чтобы вы видели сами условия, которые должны сформироваться, для того, чтобы можно было продавать. Это непосредственно формирование а, сигнала на продажу перед вами. Хорошо, замечательно. Фунт. По фунту я сегодня наконец-то вскочил уже в продажи. Если, если помните, здесь в прошлый раз, на прошлом вебинаре я показывал точку, точнее несколько даже точек входа, которые можно использовать для продажи. И плюс ко всему еще вот такую альтернативную тренду, вот тоже достаточно интересный момент, я их использую только в определенные фазы рынка, вот, которые в данном случае как раз очень актуальны. Вот, сейчас я объясню, здесь анализ, он не так прост. Вот, и э, саппорту, поддержки одна просьба, скиньте, пожалуйста, ссыл, ссылочку на АТАС, которую я давал, вот, чтобы все знали, что торговая платформа, с помощью которой мы сейчас проводим анализ, называется АТАС. Ссылочка сейчас вам, э, служба поддержки, сбросит в чат. Итак, смотрите. Значит, касательно данной ситуации. У нас есть очень интересный момент. Многие, скажем так, немножко недооценивают значение рыночного профиля, то ли по причине просто того, что достаточно мало литературы о данном виде анализа, либо просто нехватки знаний. То есть здесь несколько причин. Но я лично очень люблю использовать профильный объем и особенно своей интерпретации, своем значении, как лично я это вижу. Смотрите, сейчас визуально, если вы посмотрите в целом сейчас на график пункта, вы визуально можете его поделить на два сегмента. То есть верхний сегмент и отдельно нижний сегмент. Вот. Сейчас я профильно не стал их отдельно уже выделять, потому что это будет для вас немного сложновато, поэтому показал просто в виде цельного профиля. Вы четко видите, где находится ключевой профильный объем, вы видите его границы, то есть границы начинаются от уровня 1.29.30 и заканчиваются на уровне приблизительно 1.29.60, то есть это наиболее э, значимая область границы профильного объема. И, соответственно, депо здесь также был на протяжении полностью всего мая месяца. То есть, соответственно, объемы здесь наторговали более чем достаточно, и плюс, ко всему, сделали полное перекрытие диапазона предыдущей проторговки, и выход с этого диапазона далее вверх уже не был выпускным. Это очень важный момент, потому что, если бы выход был быстрым, здесь был бы бай с 90% вероятностью обновления максимума. Но здесь этого условия выполнено не было. Поэтому... Я здесь лично склоняюсь больше к тому, что действительно на рынке на данный момент будет больше преобладать продажи. Вот поэтому в прошлый раз я на предыдущем вебинаре давал уровни 1.2940, 1.30 ровно и стоп на 1.3040. Еще поддержка спрашивала, почему стоп именно именно на данном уровне. Вот. А сейчас ситуация абсолютно никак не менялась. В нижний уровень, вы видите, идеальную отработку. Это как раз та самая ситуация, когда я говорил, что после импульсного движения окончание промежуточной коррекции, то есть когда цена начала притормаживать. То есть это и есть как раз счет окончания данной, данной, тормож, данного торможения. И вот, соответственно, его ретест. То есть ситуация аналогична тому, что было по евро. То есть, вот видите, только здесь до уровня внизу, даже вот до круглого уровня 1.11 ровно цена 20 тиков не дошла и отскочила вверх. То есть здесь, в принципе, ситуация была приблизительно аналогична. Вот, поэтому а, я лично буду а, здесь все-таки ожидать дальнейшие продажи. Посмотрим, как оно дальше будет. Но если очень долго затянут проторговку, то есть а, где-то еще недели на две, там я уже буду принимать решение, возможно, придется выходить. Но пока что мне для продаж здесь все устраивает. Вижу вопрос от Александра. Вы выбираете область профиля по однонаправленному движению? А, не всегда. Вот это, кстати говоря, момент, тот, который я очень-очень детально, скажем так, объясняю уже своим ученикам на обучении, Дело в том, что профиль, все зависит от того, что вы конкретно хотите увидеть. Я вам потом покажу разнонаправленный профиль, который у меня на примере ЕМ выбрал. Вот, это будет чуть попозже. Вот по ЕМИ как раз профиль у меня совершенно по-другому построен. В данном случае он просто построен однонаправленно. Причем? Потому что... Если его строить более крупно-разнонаправленно, то как такового смысла здесь особо нет. Смотрите. Ну, я даже сюда продлевать не буду, потому что и так понятно, что внизу будет достаточно э, длительное торговка количество объема. И здесь придется нам делать приблизительно вот такой финт. Вот, и получается, что как бы, ключевой объем здесь был. Да. Вот, вопрос э, в том, какая от него будет реакция. Пока что реакции нет, поэтому я смотрю еще и дополнительное подтверждение. То есть, Когда цена подходила к данному диапазону, я заранее видел, куда она может прийти. То есть все те уровни, которые есть по профилю, я их, скажем так, заключаю в виде таких зон, то есть объемных зон проторговки и продлеваю в будущее. Многие у вот меня спрашивают, зачем ты это делаешь, мол, этот объем уже давным-давно отработан, он уже не актуален и так далее на самом деле не имеет вообще никакого значения, отработан этот объем или нет. Это, в принципе, понятно даже новичку, что тот объем, который был накоплен ранее, с которого было сделано распределение, то есть уже импульсное движение, он отработан, это само собой. Но а, здесь вся фишка заключается в том, что те уровни, на которых он был накоплен, они являлись интересны для крупных рыночных участников, именно поэтому на этих уровнях Действительно накапливали данный актив. И в дальнейшем, уже не имеет значения отработан, он не отработано, это, это не важно. В дальнейшем при возврате цены к данным диапазонам, как минимум в 80% случаев, вы увидите остановку либо отскок. Лично для меня это вероятности достаточно. Сейчас не исключение. Вот вам ключевой профильный объем, чуть выше у вас находится рейтинговый профильный объем. И от ключевого, если вы проведете. Уровень горизонтальный, сейчас мы его с вами сделаем, это уже такой вебинар-коуч частичный, приблизительно на уровень 1.29.90, скажем, где-то где так он получается. И, соответственно, вот вы видите, тестирование, повторное тестирование и дальше отскок вот. Поэтому подобные уровни, они работают, они очень хорошо работают, их просто нужно правильно еще интерпретировать, и далеко не на каждом движении их нужно смотреть. То есть, ну, это тоже такой очень специфический момент, его в рамках одного вебинара даже не объяснить. Вот. Но суть в том, что сейчас по пункту, в моем личном понимании, преобладают гораздо больше продажи, чем покупки. То есть покупки я, например, уже вверху здесь смотреть особо желание, если честно, не имею. Вот, поэтому я продаю. Вот он сейчас онлайн-сделка по фунту, и в дальнейшем я его тоже буду продавать. А касательно там, движения в будущем, здесь очень сложно сказать. Могут полностью перекрыть, затем сделать ретест, скажем, приблизительно вот сюда. А после этого, ну, как минимум, к самым ближайшим целям, в районе 1.26.40. То есть, ну, это самый-самый первый ближайший уровень. Его я чисто по цене выбрал. То есть здесь профиль, на самом деле, находится гораздо ниже, и он действительно очень крупный, вот вы можете видеть. Вот, поэтому вверху, плюс ко всему, я в прошлый раз показывал, что уже накопили достаточно сил для того, чтобы двинуть цену ниже. Вот. А двигать цену ниже, вот видите, где у вас еще будет находиться крупный профиль. Плюс ко всему, красивый уровень, 1.25 ровно, я тоже считаю, очень хорошо может отработать. А теперь самое главное, чтобы такие двинули. Вот. Поэтому по фунту у меня вот такое мнение, что с большей долей вероятности будут продажи. Я в этом случае их ожидаю. ко всему, данная альтернативная сквозная трендовая линия тоже себя достаточно плохо показала. С ней было крупных два касания. Раз, два. Затем пробой. Раз, два. Чаще всего э, происходит синхронное количество касаний. Два с одной стороны, два с другой. Три с одной, три с другой. А вам ситуация по фунту понятна и стиле анализа, который мы сейчас провели. Угу. Отлично. Вот. То, что говорил, как касательно того, что профиль, ну, подобные вообще вещи, которые я использую в анализе, буду уже больше давать именно интенсивно на, на самом коучинге, то у вас кратенькая информация сейчас в чате есть. Уже за более подробную информацию пишите в скайпе, либо непосредственно на почту. Вот. А мы с вами продолжаем. Значит, Австрал. По Австралу мне вообще ситуация очень нравится. Помните, я вам на предыдущем вебинаре показывал, что у нас есть достаточно интересная вот зона поддержки, которая плюс плюс ко всему инициирована непосредственно крупным профилем, плюс депо здесь находился на, на, протяжении, апр... Даже, нет, не апрель, на протяжении практически всего мая, вот, там, с небольшим исключением чуть выше перешло там, в конце. Вот, но в целом очень хорошая зона осталась, а, но я лично от него уходить не стал. То есть я видел движение к ней, видел вливание точных объемов, но здесь очень-очень такая пограничная была ситуация, я ждал консервативного подтверждения. И наконец-то я его получил. Сейчас я вам обосную, где здесь лучше всего войти, почему и где у нас будут находиться реальные цели движения. Тоже сейчас будет достаточно интересный стиль анализа. Смотрите, значит, предполагаемое движение. Либо с текущих, либо могут еще немножко выше пройти. По сути, это не особо сейчас принципиально, насколько там выше. Самое главное, что сейчас зона интереса находится вот здесь. Вот она. Приблизительно 0,7420. А по времени движения вниз цена должна приблизительно сделать синхронное количество. То есть, скажем, 30 свечей слева, 10 уже есть справа, и в идеале ну хотя бы 25, чтобы было у нас с правой стороны. То есть синхронизация здесь должна а, в идеале получиться. Потому что если будет очень быстрый уход вниз, то ничем хорошим это не закончится для покупок. Вот. Если будет именно вот такой приблизительно по времени движения вниз, то дальше по цене очень-очень большая вероятность движения вверх. Могу сейчас даже конкретизировать, куда конкретно вверх. Сейчас пока мы уровень уберем, я применю одну фишку. У меня не то. Нам сейчас профиль здесь не понадобится. Здесь немножко другой будет инструмент. Так, вот он. ФИБА. Именно по ФИБА. Дело в том, что сейчас здесь отрабатывается паттерн. Сейчас посмотрим. Так, паттерн 38, 14 и следующая цифра 61,8. Вот сюда. А если вы внимательно присмотритесь на уровень 61,8, вы увидите, что здесь есть достаточно красивое сделанное вращение. То есть ценовое вращение. И мы его сейчас еще и в виде зоны сформируем. В виде зоны оно будет выглядеть вот таким образом. Поэтому сейчас вы уже видите не только потенциал дальнейшего движения, но и откуда конкретно можно будет покупать. Это, собственно, вам сразу торговый сигнал на рынке. Плюс ко всему обратите внимание на вертикальный объем. Вертикальный объем у нас, по сути, появился вот в данной свече. И как вы считаете, те, кто имеет более-менее более хотя бы базовые понятия о вертикальных объемах, как вы считаете, свеча с данным вертикальным объемом, она является кульминационной или проталкивающей? То есть какой это объем? Объем кульминации или проталкивания? Иван, ваши вопросы я вижу, я отвечу чуть-чуть позже. Так, ага. вижу, пишите проталкивание, кульминация толкает, Проталкивание, проталкивание, проталкивание, проталкивание. Хорошо, все, кроме одного человека, считают, что это проталкивание. И считают абсолютно правильно. Конечно, здесь кульминация абсолютно никак не может быть, потому что а, после появления свечи с данным вертикальным объемом у нас было инеркционное движение вверх. То есть был приложен результат, и результат дал, ну, точнее, было приложено усилие, простите, и это усилие дало результат. То есть здесь кульминация абсолютно никак не может быть. Вот. И, соответственно, это у нас был проталкивающий объем. Если это проталкивающий объем, то я уже говорил, моменты формирования импульсного движения, плюс здесь еще и перепозиционирование находится. Те, кто раньше не обучались, прекрасно знают, что это такое и как это правильно торговать. Вот. И с учетом данных двух, критериев, плюс еще отдельно достаточно важный уровень по ФИБО, который также будем отрабатывать. Но здесь находится просто идеальнейший уровень для покупок. То есть в этом уровне я уверен. Я уже буквально в наш трейдинг буду завтра давать сигнал по Австралии. То есть ночь пройдет, немножко еще свечей дорисуют, посмотрим, насколько пройдут вверх. Потому что если пройдут вверх выше, то есть, скажем, приблизительно в район 0.7510, 0.7520, то тогда уже входить нужно будет э, немножко выше от уровня 0.74.40. Здесь, здесь уже будет на 20 вход выше. Поэтому, что так, что так, в принципе, при, приблизительно ситуация все равно одинаковая. Общий конечный результат по направлению движения как минимум к уровню 0.75.80. Так, вижу вопрос. Денис, а следующий объем уже ниже? Мы сейчас, в принципе, пойдем на тест. Да не обязательно, о том такое сказать. Потому что следующий объем ниже совершенно ничего не значит. Может Движение может еще точно такое же по времени, точнее по амплитудности появиться вверх, вот, и при этом объемы будут падать. Это Уменьшение объемов, при росте всего лишь означает, что потихоньку происходит затухание движения. Потом может очень резко выстрелить крупный вертикальный объем, что подскажет нам пол возможной кульминации. Ну, собственно, зачем далеко ходить, вот та же самая ситуация по евро. Вот. Тоже был момент проталкивающего объема, цена ушла вверх, объемы тоже потихоньку падали, но это абсолютно не мешало цене расти. Поэтому э, не обращайте на это внимания. Поверьте, вам торговые сигналы, какое-то понимание это абсолютно не даст. И то, что там подходит к важному уровню на уменьшающихся объемах, это тоже совершенно ничего не значит. Его могут пробить даже на низких объемах. И просто в момент пробития у вас резко появится вертикальный объем. Поэтому э, я бы не советовал вам на это особо обращать внимание. Да, вижу вам ситуация понятна. Все, теперь вы знаете, как отрабатывать данную ситуацию в случае, если пройдем выше. Сейчас я на всякий случай вам покажу эту тоже а, вариацию событий. Сейчас, сейчас, сейчас. Что, то, например, вот так вот может произойти. Добой вверх. То здесь уже немножко другая будет тактика. Тогда мы уже будем вот таким образом отрабатывать. Но все равно, как я говорил, конечный результат один и тот же. Поэтому смотрите, где цена становится. Если из текущих, то нижняя зона. Если выше, то зонка будет тоже чуть-чуть выше в районе 0.74. Все замечательно. Так, новозеландец. Новозеландец я в прошлый раз как раз вот здесь поймал красиво на продажу. К сожалению, без убиток нам закрыли при импульсе цены вверх. Вот. И сценарий, который я ожидал для открытия дальнейших покупок, вот, он, к сожалению, здесь уже не сработал. Вот. Поэтому здесь остается вариант, что будут уже добивать финальные цели. Другого варианта здесь на самом деле уже и не осталось. Вот. Сейчас я его пока, честно, ловить на продажу абсолютно не хочу, нет у меня этого желания. Почему? А Потому что разворотных паттернов здесь вообще никаких нет. Uh, да, есть вверху там некое накопление, но при этом есть еще важный уровень. Поэтому, в принципе, мы можем запросто дотолкать цену вплоть до уровня 0.7230. Oh, так что здесь будьте очень-очень осторожны. Uh, сейчас мы с вами еще приблизительно прикинем, какие есть у нас вспомогательные уровни. Вторичные. Так, 61.8 важный уровень есть. И здесь... Тоже серьезный диапазон сформирован. А, смотрите, сырьевые валюты, Австралия, Новозеландец, Канада в том числе, они очень любят формировать глубокие коррекции. Есть у них такая фишка, вот любят от нее это делать. Вот, и поэтому здесь нужно тоже этот момент очень аккуратненько учитывать. Вот, поэтому здесь я не буду утверждать, как, от какого конкретно уровня отскочим, потому что на самом деле их два. Ну, вот, как я уже говорил, я сейчас скажем так, покупки уже не ищу, но и продажи абсолютно не спешу вскакивать. Учтите, что движение может продлиться вплоть до аж верхнего уровня в районе 0.7230. Вот. А отсюда уже да, действительно промежуточная коррекция а, примерно вот до, к данному уровню. 0.720, 0.730 уже более чем возможно. Само движение вверх у нас происходит ступенчатое, но при этом обратите снова такие внимание на вертикальный объем. Проталкивание сквозь уровень было, дальнейшего результата нет, но и реакции обратных вниз тоже нет. То есть это означает, что тот крупный влитый объем, который вы видите сейчас вверху в виде кластеров, то есть здесь и по бидам, и по ласкам вливали, но гораздо больше здесь вливали по бидам, вот, то реакции на продажу нет. Соответственно, это были фиксации, частичные фиксации покупок. Вот, на фиксах цену никогда далеко не разворачивает. Вот, поэтому я склоняюсь к варианту, что будут добивать. Будут добивать вверх, а затем уже только формировать коррекцию. Альтернативный вариант существует, но я в нем сильно сомневаюсь. Честно, очень очень сильно я в нем сомневаюсь. Вот, больше склоняюсь к варианту, что все-таки все пойдут они дальше вверх. Вот, поэтому этот момент учтите. Вот, ну и дальнейший приоритетный вариант у нас будет идти снова на Перехай. То есть, что так, что так, в принципе, конечный результат опять-таки получается один и тот же. То есть, как и австрал, так и Новозеландец. я жду на достаточно э, серьезное движение дальнейшее время. Вам ситуация по новозеландцу понятна? Видел вопрос Ивана там, по поводу коучинга, сколько занятий и так далее. Количество занятий я никогда не фиксирую определенно. Почему? Потому что иногда достаточно 30, иногда 35, иногда 27. То есть все в зависимости от того, насколько группа будет а, усваивать материал. Вот. Но приблизительно по времени где-то 2,5 месяца и в среднем занятия 1,5-2 часа. Опять-таки все зависит от уровня подготовки группы. Вот. Это уже все более подробно. Я вам объясню в личке скайпа, поэтому пишите в скайп, там уже задавайте вопросы, подробнее расскажу об этом. Так, хорошо. Франк, опять-таки, ситуация, то, что я вам показывал по евро, кстати, очень неплохая получилась у нас отработка от предыдущего анализа, который, опять-таки, мы делали 29 числа, то есть вот здесь еще была цена, я показывал, что будет делать обновление минимума. Вот как раз моменту притормозки. Вот. Чуть-чуть буквально сюда не дошли. Добой вверх. Вот уровень 1.04.10 был добойный. Хай получили 1.04.03. То есть там погрешность ну, практически минимальная здесь вышла. Так, сейчас посмотрим на основании, чего я его фиксировал. Ага, это усредненный был уровень между важными ключевыми экстремумами. Вот. В принципе, сейчас цены могут на самом деле добивать. Здесь. Есть плюс ко всему еще достаточно важная э, трендовая, которая используется в данном случае как контртренд. Вот. Но при этом, посмотрите вообще на данную ситуацию, мне, например, не нравится то, что ну, реакция слабая, очень-очень слабая реакция. Подобные вещи я вообще никогда не люблю встакивать, серьезно. Потому что подобные вещи, они работают, скажем так, не очень хорошо, если реакция слабая. Поэтому я сейчас буду использовать вспомогательный уровень, на всякий случай, приблизительно в районе 1.490. Вот он. Сейчас мы его сделаем другим цветом. Раз уровень, два уровень, выше там еще тоже уровни есть. Но сейчас мы будем именно на него обращать внимание. Поэтому смотрите. Есть вероятность следующая, что формирует откатное движение вниз, а затем 1.04.90 идут добивать по фьючерсу франка вверх. Соответственно, франк у нас обратная котировка, поэтому об этом не забываем. Единицу делим на 1.04.90 и получаем котировки, которые у вас на форексе кто торгует. И поэтому... Вот такой вариант развития событий сейчас по франку у меня в приоритете. Потому что судя по реакции вниз, точнее по ее отсутствию, скорее всего, просто придут к данным локальным уровням, протестируют и спокойненько себе пойдут дальше вверх. Так что здесь будет очень аккуратно. Вот По евро, в принципе, вариант тоже с основным синхронизируется. Вот, собственно, какая у ситуация. ситуация. Практически одинаковый вариант развития событий. Так, отлично. Канада. Вот, по, по Канаде я ожидал, что все-таки смогут добить выше. А начали так медленно, плавно спускаться. Вот, Канада, не забывайте, это у нас сырьевая валюта. Вот, и она, плюс ко всему, очень, очень тесно подвязана с нефтью. Мы ее сейчас в рамках нефть Канада как раз и совместно совокупные рассмотры. Значит, здесь нам уже понадобятся на самом деле профили. Мы сейчас несколько вариаций сделаем. То есть, профиль по направлению вниз. Смотрим, не показательный. Значит, придется нам его увеличивать. Смотрим, показательный. Ключевой объем выше, объемная зона достаточно широкая. Вот. И при этом, естественно, возникает вопрос, насколько глубоко может упасть цена. В случае Форекса это наоборот рост. Так, как таковых серьезных прям уровней, чтобы профиль нам что-то подсказал, здесь нет. То есть, есть очевидные э, сегменты движения, э, которые по своей сути нам особо как, какого-то серьезного прям результата не нам несут. Вот. Нужно здесь один момент, это уточнить уровни. Значит, я всегда при черчении там профильных уровней, там вспомогательных по FIBA или еще чего-нибудь, неважно. Я всегда стараюсь опираться на то, что есть по цене. То есть обязательно любой уровень, высчитанный математически, у вас должен подтверждаться важным экстремумом по цене. Если этого у вас нет, то такие уровни использовать категорически запрещаются. Вот. В данном случае у нас такой уровень есть. Вот он. Достаточно хороший уровень, 2 Важнейших ключевых экстремумов в нем присутствует. И плюс еще и здесь находится так называемый а, импульсный уровень покупок. Вот, Поэтому, чего я ожидаю от Канады? Добой цены вниз. Разворот вверх с перехаем. И уход вплоть до максимума, И плюс ко всему в районе максимума здесь находится очень красивая зона вращения, сейчас я вам ее тоже покажу, вот так она будет выглядеть. обязательно цена здесь споткнется, то есть незамечена. цена данную зону не пройдет, поэтому вот такой мой основной вариант развития событий получается по фьючерсу канадского доллара. Перевести на форексные котировки, единицу делите на 0.7365. Это получаете уровень у вас будет вверху для отскока, и для уровня тейка единицу делите на 0.7560. Вот, либо, если хотите заморачиваться с калькулятором, просто берете э, уровни, смотрите, какие, каким уровням у вас соответствуют формации и уровни по самой цене, вот, и просто выставляете туда лимит. То есть здесь я не думаю, что цена сможет еще ниже пройти, это было бы ну, нелогично на самом деле. Вот, и поэтому здесь и, и соответственно здесь уже находится у нас уровень, ну, это еще не вращение, это скорее уровень поддержки со старших таймов. Вот, поэтому я непосредственно всегда а, при переводе обратных котировок больше стараюсь обращать а, внимание на ключевые уровни, потому что сейчас у нас фактически уже через 10 дней будет экспирация контрактов, вот, и соответственно, а, даже, даже чуть меньше, вот, соответственно сейчас котировки максимально близкие, то есть форвард-поинта практически здесь нет, то есть там разница может буквально в один-два типа быть. По-простому, да, вижу просто, то есть доллар Канада сначала будет расти, да, сначала доллар Канада будет расти на Форекс, на котировках, а затем уже только будет в обратную сторону на падение. То есть зеркальное отображение того, что вы сейчас видите на кучу все. И, соответственно, я говорил, что мы переведем данные котировки в нефть. Точнее, не котировки нефти, а посмотрим связки с нефтью. Ой, по нефти здесь такая ситуация. Сегодня вот у меня как раз были здесь покупки, еще открытые в пятницу на уровне 47 ровно. Сейчас попробую обновить. Ага, так я думаю, что класс исчезнет. А, смотрите, здесь получается как такая ситуация, что по сути у нас ну, нету за что сильно зацепиться. То есть, есть зонка, интересно, лично мне достаточно интересно, вот эта зона. От нее первичный отскок уже был. Но здесь для того, чтобы войти нормально, аккуратненько, адекватно, все-таки нужно дождаться подтверждения. На предыдущем вебинаре я вам чертил такое движение вниз, показывал, что именно к этой зоне цена обязательно дойдет, А затем уже вверх. В принципе, ситуация здесь особо не менялась. Вопрос лишь в том, либо с текущих пойдут вверх при данном ретесте, или же обновят минимум, а затем уже пойдут на добой цены вверх. То есть такой вариант тоже абсолютно возможен. Сегодня молотскоп у нас от месячного а, депока, и поэтому в этот момент немного насторожил на самом деле. Да и собственно дневная свеча закрывается ну, не самым лучшим образом для покупок. Вот, поэтому здесь нужно очень-очень быть осторожными. То есть могут пойти на ретест, еще раз отскочить пониже, то есть приблизительно вот сюда, скажем, 46.20 по нефтемарке VTI. И отсюда уже на покупки. То есть что так, что так, в принципе, вариант развития событий здесь никак не меняется. Вот, просто я пока решил по ней находиться вне рынка, то есть... Здесь пока входить мне не очень хочется. Сама структура, по большому счету, выглядит неплохо, но очень-очень слабое было движение вверх. То есть подобное движение не смогло, если бы хотя бы пришли к уровню, там, скажем, 49, все, я бы вообще даже внимания особо не обращал, бы спокойно себе держал знаете, покупки по нефти 47 и даже не парился об этом. Вот. Но в данном случае очень слабая была реакция на покупки, вот, и достаточно быстро обвал вниз. То есть даже рост был, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, пять вещей роста, а обвал, по сути, всего раз, два, три. То есть движение вниз было по скорости быстрее, чем движение вверх. Есть, это означает, что здесь продавец достаточно силен все еще. Вот, поэтому будьте очень осторожными с, с нефтью. Могут даже глубокую коррекцию верхнюю дать. Где-то вообще вот в районе предыдущего уровня у нас был 47-80, где-то здесь. Поэтому что так, что так, нужно просто смотреть на то, как будут сейчас формацию рисовать. Если хотя бы там на часовом графике звонок покупок дадут, все отлично, тогда буду повторно ходить, пускай даже выше, но уже консервативно. Здесь был очень рисковый вход, такой точечный. Красиво, конечно, мы его поймали, вот, но все равно лучше сейчас, пока вне рынка э, находиться, потому что могут добить вплоть до 46-20. И посмотрите, когда синхронизируется с Канадой. То есть полная синхронизация. Ситуация вам по нефти в связке с канадским долларом понятна? Угу. Да, консервативно пока что по нефти еще ничего нет. Сейчас только ретест проходит. Ариотесты, особенно по нефти, могут очень легко выноситься, как это, собственно, было вот здесь сделано тоже. Видите, раз, первичная кульминация, затем небольшая реакция вверх до ближайшей зоны продаж. Вот мы как раз отсюда ловили продажи. Затем новая реакция вниз, достаточно быстрая, тоже одна свечка вверх и дальше добить. Сейчас может, по сути, произойти то же самое. Небольшая реакция, быстрое движение вниз, вот так вот одна свечка и дальше добить. Поэтому я не, я не хочу быть в момент, когда произойдет добой. Так, хорошо. Ена. Вот по Ене очень интересный момент. Мы как раз сегодня э, с моим учеником с утра обсуждали э, данную ситуацию, у него еще очень красивая сделка вообще ювелирная была сделана на спотовом рынке, на, на порте торгуют, и у него там была, получается, у нас здесь покупка, у него это было там с пика как раз локального, по-моему, вот отсюда, у него это было сделано на, на продажу как раз. Вот, там буквально погрешность в пару тройку пунктов. Очень красивая сделка. здесь. Смотрите, здесь вообще ситуация скажем, не из простых, ее нужно еще очень правильно интерпретировать. Смотрите, есть несколько очень интересных моментов по иене, на которые нужно обязательно обратить внимание. Первый момент, у нас есть достаточно значимая красивая трендовая линия. То есть ну, многие из вас скажут, ну да, трендовая есть, мол, и, и что с этого. А с этого следует следующее, что во-первых, сейчас цена движется под небольшим наклоном, Ударяясь по данную тренду, вероятность процентов 90, что ее пробит. То есть, ну, здесь она уже, в данном случае, у меня просто показано для того, чтобы лишний, лишний раз в этом убедиться, что данная трендовая вверх будет пробита. На предыдущем вебинаре я показывал, что ожидается коррекция вниз и добой вверх, причем добой очень серьезный, на перехай. То есть ну, движение действительно ожидалось очень крупное. Примерно так и получилось. То есть немножко вначале протянули выше, сделали коррекцию и сейчас пошли на проталкивание. Есть, ну, здесь лично для меня ситуация как до этого, так и сейчас э, достаточно прозрачная и ясна. И заключается она в следующем. что У нас есть два сегмента проторговки. Первый сегмент и второй сегмент, который прямо сейчас формируется. Есть границы, максимальные границы данной проторговки, они сейчас выделены горизонтальными линиями. Вот они, синяя, одна вверху, вторая внизу. И при этом у нас, ну, говоря таким жаргонным языком, была, была двойная сделана разводка. Вначале вверх, затем вниз по кучу. Подобные моменты чаще всего, о, точнее даже очень-очень часто означают дальнейшее движение в сторону первого ложного пробоя, то есть вверх. На форексе, на спотовом рынке, это соответственно у нас будет движение вниз, ключевое. После двух сегментов проторговки, между ними выброс вначале в одну сторону вверх, затем быстрое перекрытие выброс во вторую сторону, и возврат в зону предыдущей проторговки. Видите, за ее границей толком цена не выходила. Вот я специально очертил данные границы, и э, нижняя граница осталась. К верхней границе еще цена не подошла. Она обязательно к ней подойдет, то есть в этом плане у меня сомнений нет. И смотрите, э, как очень возможно дальнейшее движение. Движение к верхней границе. затем Коррекция в трендовой, пробой который мы сейчас с вами ожидаем. Плюс здесь нужно погрешность обязательно делать на использование уровней. То есть приблизительно вот так. И затем движение уже на перехай экстремума, который был сформирован еще 17 апреля. У вас, кто торгует на форекс на котировках, у вас это будет минимум сформированный 17 апреля. То есть здесь я жду четко продолжение движения вверх по ключу и вниз уже по э, спотовым котировкам, то есть на форексе. Других вариантов, честно, у меня здесь даже нет. То есть альтернативу я здесь особо не рассматриваю. Подобные ситуации, я, наверное, их видел очень много, и очень-очень ну, часто Очень они отрабатывали именно в такой схеме. Вот, вот эти моменты двойных разводок, это на самом деле сложные моменты, вот, многие трейдеры психуют, когда подобные вещи происходят, но если собрать достаточно большую статистику, то вы увидите, что действительно очень часто цена а, в дальнейшем а, формирует выброс именно в сторону пер, самого первого ценового выроса. Поэтому мой вам совет по йене, у кого есть продажи, на Форексе держите продажи. Такое мое мнение по йене. И иена, ее нужно всегда в связке рассматривать с золотом. То есть котировки золота они будут очень-очень тесно коррелировать с фьючерсами котировками иены. Сейчас мы с вами сразу же рассмотрим связку с золотом. По золоту в прошлый раз я вам показывал, что произойдет добой вверх. Собственно, вы уже видели, что импульсный прострел вверх здесь сформировался. Вот. У меня были здесь тоже открыты очень красивые покупки, они были от уровня 1259 открыты, но э, я очень очень жестко протупил, что у нас экспирация контракта была. Мне абсолютно вылетело с головы, я посчитал, что она будет в середине месяца, а она была в начале месяца. Вот. Поэтому моя сделка прожила всего лишь один день, дала, конечно, прибыль, но совершенно не, не ту, на которую изначально рассчитывал. Поэтому, в принципе, тот прогноз, который мы делали с вами на предыдущем вебинаре, он абсолютно полностью оправдывает себя, и он а, будет отрабатывать. Он уже, собственно, отрабатывает. Сейчас мы просто не, немножко больше конкретизируем, но, но сейчас по золотому ничего не видите, то есть, а, по-прежнему ожидается а, продолжение движения цены вверх. Смотрим, и уровни есть, и зоны вращения есть а, вверху. Сама структура, ну, здесь просто аж кричит о том, что не хватает пробоя вот данного экстремума. ну Просто очень не хватает. Это тоже очень красивая, на самом деле, схема, которая а, будет называться 3 а, экстремума, иногда 4 бывает. Сейчас я вам это покажу. Вот. Так, затем, смотрим, смотрим, движение вверх до сегодня он пытается что-то объемы вливать, но, ну, по-моему, это все ни о чем будет. Ну да. Крупные объемы влиты. Уровень здесь у нас вспомогательный сформирован замечательно. А значит, мы от это, этого уровня что будем делать? Мы будем от него открывать покупки. Всем очень простая. Раз, два, Три. Вот то самое движение, которое я ожидаю по золоту. Да, Татьяна, совершенно верно. Действительно, на дневном графике видно, что сформированы два экстремума. Реакция на продажу очень слабая, то есть относительно, конечно, дневного и недельного тайма в том числе. Вот, и сейчас ожидается ну, просто отличнейшая ситуация для дальнейших покупок. Я целюсь по целям, ну, приблизительно где-то 1320 долларов за опцию. Вот, собственно, тот анализ, который у меня сейчас актуален, наиболее актуален по золоту. Вот. Есть также здесь еще небольшая такая вспомогательная, трендовая, которая вам приблизительно э, ту же самую картину подскажет. Просто может немножко больше конкретизировать саму величину будущей коррекции. То есть, здесь я непосредственно опирался вот на данный уровень. Вот, ну, плюс трендовать, здесь может быть еще и альтернативная, небольшая если она будет вот так вот выглядеть. Но опять-таки ситуация ну, от этого кардинально не меняется. То есть между ними можно заключить так называемую буферную зону. Смотрим, да, отсюда и лучше всего показать. То есть небольшая буквально буферная зона здесь присутствует. Вот она. Но в целом Остается в приоритете движение вверх. Так, вопрос от плода вижу. А судя по вашим объяснениям, основная идея это падение доллара. Не совсем. На, на самом деле сейчас движение я стараюсь, индекс доллара, все-таки уже отдельно смотреть. Дело в том, что по доллару еще движение вниз да продолжится. Я после золота как раз рассмотрю уже индекс доллара и по нему действительно еще пока основные цели не добиты. То есть вниз движение по индексу доллара еще да продолжится. Вот. Но вопрос в том, насколько оно было глубоким, я лично не думаю, что сильно далеко уже сами индекс опустят. После золота в любом случае вы это все увидите. Так, вижу вопрос. Чем обусловлен уровень 1312. Сейчас покажу. 1312. Здесь есть несколько обоснований. Первое ⁇ это начало объемной площадки профильной. Это раз. Второе ⁇ здесь же находится еще достаточно важный экстремум по цене. Это два. Третье ⁇ здесь находится глубина максимальной коррекции, которая по вспомогательным уровням сделана. Это три. Вот. Плюс есть еще некоторые дополнительные методы, которые уже альтернативным способом здесь находятся. Сейчас я вам их тоже могу показать. Вот, так называемые альтернативные сквозные трендовые линии. их так называю. Вот, он движется с этой точки через экстремум и уходит как раз вверх. То есть подобные вещи очень-очень часто на самом деле ценой тестируются. Вот, поэтому я цель ставлю именно сюда. Если вы в этой цели сомневаетесь, то скажем еще где-то недельки 2-3, вот, и мы посмотрим, куда золото действительно придет. На уровне 1327 находится верхняя граница канала Хеджера. На самом деле на подобные вещи особо внимания не обращаю. Я со своего анализа уже давно выкинул и опционные каналы, и, и, точнее, опционные границы, зоны, и каналы тенджера в том числе были, и уровни, которые можно с помощью отчета в разобрать. Как показала просто практика, если, скажем, в рамках краткосрока это практически ничего вам особо не даст. Да, какое-то понимание может быть, но эти методы, они настолько неточны, что, по сути, для точного их, их применения, их пример практически невозможно так, что именно была у вас точность. Вот, поэтому я предпочитаю для точности все-таки э, использовать больше э, математические уровни. То есть они намного точнее работают. Вот, а, а подобные вещи, как зоны кэджера, как э, опционы, зоны, плюс каналы, они больше носят, я бы сказал, как э, рекомендательный характер. Вот, ну Это мое мнение. Можете соглашаться с ним, можете нет. Вот, в любом случае, ту зону, которую я сейчас непосредственно целюсь, вы ее убедите. По золоту еще вопросы ко мне будут. Угу. Отлично. Так, нефть, мы с вами смотрели. S&P 500 остался у нас, вот, интересная ситуация по платине, и DX это у нас индекс доллара. Смотрите, вот только что как раз был вопрос касательно индекса доллара, обратите внимание на то, что в прошлый раз я показывал, будет обновление минимума и движение, вот у нас зона. Зона достаточно широкая, то есть 96%. 20-95-50, то есть приблизительно сколько-то 70-тиковый -ти, диапазон. Вот, и соответственно, именно от него я уже ожидаю дальнейшее а, движение вверх. Вот, в целом, сейчас вот, если посмотреть на вливание объема, которое было сделано, на тот же вертикальный объем, то я лично остановки движения не вижу. То есть говорить, говорить о том, что здесь, там, скажем, какой-то серьезный объем для остановки, ну, абсолютно нет. То есть, какая-то ну, там внутренняя коррекция, да, есть, но, опять-таки, не перекрытие движения вверх, ничего этого пока еще нету. Вот, поэтому, я смотрю что будет формировать добой вниз, а только затем уже начинать среднесрочную коррекцию. Это даже не краткосрочная, это уже непосредственно будет именно среднесрочное движение. Чем обоснован, обоснована данная зона, сейчас покажу. Вот, собственно, как говорится, вместо тысячи слов. То есть у нас есть по направлению движения вверх очень крупно проторгованный профиль, с которого было дальнейшее сделано распределение в виде ивыса цены вверх и границы данной зоны. Здесь получается, если брать по полной границе, это вообще уровень 95.30 и 96.20. Вот. Но я показал нижнюю границу уже непосредственно по самому к ключевому уровню плюс чуть выше есть также еще вспомогательный ценовой уровни, который тоже очень хорошо себя показывает вот. плюс еще ключевой уровень по цене в районе 95-90 сейчас я его тоже отмечу чтобы он у вас на всякий случай тоже перед глазами был вот он вот отличненько собственно Прогноз движения по индексу доллара. И в зависимости от него уже как раз движение по евро. Ну, по евро, естественно, зеркально. Поэтому учтите момент, что по евро, если точнее по евро будет делать добой вверх, собственно, так же, как и по франку после окончания коррекции, то индекс доллара у нас как раз таки будет идти вниз. Поэтому да, мое мнение на ближайшие. Скажем, текущую неделю максимум а, следующую это то, что а, будет ожидаться добой вниз по индексу и дальше разворот вверх. То есть добой приблизительно уровень 95.50-96. Да, вижу вопрос от Ивана. По нефти, куда ожидать а, раскрытие, на 60 или на 40? А, на 60. Мое мнение еще с декабря месяца абсолютно не менялось. То есть нефть в очень такой. В общем, размашистом движении. Формирует свое накопление, и поэтому вот анализ, который я делал по нефти, здесь у меня особо ситуация не менялась. Думаю, по индексу доллара вам ситуация ясна. Видел, там писали касательно индекса S&P 500. По евро я уже несколько раз говорил, поэтому пересмотрите уже в записи. Так, индекс S&P 500. В прошлый раз э, показывал следующий вариант, что ожидалась коррекция приблизительно к данному уровню. Вот здесь будет еще вспомогательный чуть-чуть выше. Вот он как раз S&P, я вижу, спрашивают. А, чуть выше вот, был тоже уровень. Вот если прям по экстремам брать, то это приблизительно 1000, уху, простите, 2404. Вот. Цена у нас дошла 2402 с копейка. В общем, 2403, если округлить. Вот, и выстрел вверх. Насколько будет далеко идти вверх, у нас исторически там еще цены вообще не было, поэтому, ну, собственно, двигать могут еще достаточно долго. То есть хотя бы здесь ориентируюсь просто по, больше уже по психологическим уровням. То есть движение вверх у нас состоялось, здесь я вышел полностью по безубытку, потому что у меня 1200, в 1200, в золото хочется анализировать. По уровню 2415 у меня как раз были продажи, их уже фиксануло именно в момент выброса. Ну вот, сейчас, опять-таки, разворотных моментах вообще никаких нет. То есть 2440, ну да, уровень есть, он является у нас чем-то важным, принципиально, скажем так, важным. Вот, поэтому ожидаю, что если будет коррекция, то 2418 и дальше опять продолжат свое победоносное движение вверх. Минимум хотя бы 2450. Но вообще я целюсь а, по S&P 500 финально приблизительно в район 2500. 2500. Но опять-таки туда будет идти очень долго, очень нудно. Прямо аж очень-очень. Вот. Поэтому давайте для начала хотя бы на 2450. Вот, я его просто у себя вообще никогда не торгую, на самом деле, индекс S&P 500. Есть, ну, фондовый рынок – это не мою. Я вот непосредственно привык уже к фьючерсам, не знаю, характере движения. Вот, движение фондовых индексов здесь немножко отличается. То есть, оно, скажем, более трендовое, оно более чистое, но при этом, если происходят размашистые движения, то оно чем-то начинает напоминать нам. Нефть, То есть нефть точно такая же дерганая сама по себе, вот, ну, хотя ее характер, в принципе, прочитать а, не так уж и сложно. Вот, но по S&P 500 никаких там продаж именно сейчас, вот, в данный момент, сиропии, а ничего здесь нет. Поэтому если у вас там открытые покупки, просто их а, держите по данному. Моменту. Пока, пока еще ничего а, американскому фондовому рынку не грозит. Вот. Я обещал вам в конце занятия как раз показать интересную ситуацию, которую мы с моим учеником разбирали еще на прошлой неделе по а, платине. Дело в том, что ну, я у себя вообще в таком платину даже не использую. Просто мы с ним уже ну, очень много инструментов различных разобрали, расчертили их уже вдоль и поперек. Вот. И я уже думал, так, надо какие-нибудь товарные ключи посмотреть, там, сою, бобы, и, ну, и так далее. И как раз выбор пал еще на платину. поэтому если кто -то торгует, торгует платиной, то есть очень интересный уровень уже в новом контракте 942 доллара и с конечной целью в районе 990. Сейчас вам покажу схематичное движение. Самое такое парадоксально интересное в этой сделке заключается в том, что когда выставлена прошлой неделе лимиты, вот я просто о нем забыл. Бывает такая ситуация, то есть я закрыл этот график, так как я его не торгую, я просто у него в голову вылетел. О том, что у меня вообще там стал римит. Там был поставлен, естественно, стоп, то есть э, все, все это было заранее выверено, сделано. Вот. Но о, само, о самой сделке я просто было получено забыл. Вот, собственно, результат подобных вещей, когда иногда забываешь о достаточно интересной сделке. Вот. Но так как изначально анализ был проведен абсолютно правильно, и особенно учитывая, Факт, что здесь были первичные условия для перепозиционирования, то есть вот уровень, выброс, возврат к импульсной зоне продаж и снова движение вниз. Вот, то здесь очень вкусная ситуация, на самом деле, была для покупок, в было грех не отработать. Вот, что, собственно, я сделал, благополучно забыл и очень приятно был удивлен, когда в вот, статистике смотрю, что откуда-то взялась непонятная прибыль, которая здесь сделком не было. Вот, собственно, так иногда бывает. Вот, ну что ж. А, как, я, как я уже говорил, с 13 июня как раз у нас а, начинается достаточно интенсивный уже а, по подобным методам, которые а, я рассказывал, показывал на нашем сегодняшнем вебинаре. Вот, по всем вопросам пишите мне либо на почту, либо в Skype. Я уже очень детально на все отвечу. То есть материала на самом деле много, действительно много. и он в корне отличается от того, что есть там книги на различных уровнях и так далее. Потому что ну, есть материал, он дается непосредственно с практики. То есть теория как бы теория, это такое дело. Вот. Но самое главное, это знать, как э, на практике все это применять. Потому что всегда есть какие-то нюансы, всегда есть какие-то интересные моменты, как в из ситуации можно так интерпретировать, а можно немножко по-другому. Вот. И, соответственно, эти моменты уже все будут э, разбираться на вот, таком интенсивном коучинге. Да, вижу вопрос. МТ4. Ну, там будет связка, на самом деле. Если в АТАСе доделать те функции, о которых я просил, то Т4 ну, не понадобится. Вот. Если же пока еще не делал, то техническую часть анализа в МТ4, а уже объемное и все остальное для комплексного анализа, это уже будет делаться непосредственно в АТАСе. Хорошо, скажите, ребят, в рамках нашего сегодняшнего вебинара у вас ко мне вопросы будут? Все ли понятно вам было в плане анализа? То есть, если вопросы остались, то не стесняйтесь, спрашивайте. Угу. Да, вижу, вопросов нет. Ну что ж, даже, даже если вопросы появятся, пишите мне уже в скайп, либо на почту, и я с радостью вам уже на все отвечу. Ну, на сегодня тогда все. Я очень надеюсь, что вам вебинар, прежде всего, был полезен, вот. и что тот анализ и те условия для сделок, которые мы с вами сегодня разобрали, что они принесут вам моральную и материальную прибыль. Ну что ж, на сегодня тогда все. Всем еще раз большое спасибо за внимание и жду всех на следующем нашем вебинаре, который состоится 12 июня. Вот, касательно зап записи уже на интенсивный коучинг, пишите в Skype. скайп, логин для меня на город Днепропетровск. петроузск Всем прибыльной торговой недели и до скорой встречи. Всем пока. Спасибо, Денис, за вебинар. Получилось интересно. Сдержал обещание. показал интересные фишки. Всем понравилось. Всем спасибо. кто пришел, приходите на наши а. вебинары, подписывайтесь на соцсети, следите. Всем спасибо, ждем вас на следующих вебинарах. Всем удачных торгов, пока!